Друзья, всем привет! Ну что, продолжаем продолжаем построечку, да, установку, установка сейчас вот этой перемычки, вот сварил уголок, ну, не знаю, любой подходящий обрезок это кусок трубы 60 на 40 зарезал под 45 на станке, не, не парился. Вот здесь немножечко выбрал под, под вот эти вещи. Все. Становится это дело вот таким образом. Останется сейчас отметить, где мне надо просверлиться, чтобы закрепить коробку. И когда это дело уже притянется конкретно, потом просверлится. Вот. Почему по 45? Ну, удобно. Вот ключик поставил торцовый и закручивая через раму внутри заглушил так сказать для усиления все будут работать 100 лет в обед шпилек мужики нету их и не было и вот как отметить сейчас покажу способ просто наилегчайший и не знаю сделал таких вот из коротышей там резьба была слизанная зажал в патрон наточили ну, наждаке на, на, на диске вот так вот на конус и немножко грани оставил чтобы отметить серединочку и вот сюда почему такие короткие сделал ну чтобы резьбу не маслать вот такой длины туда не загонять я его затянул потом на болты чтобы шпильки не ставить вот так левой левой попаду вот, от руки. Притянул, все. Этого достаточно. Также, что-то и другой этот болтик. Будем называть их спецболты. Я их убирать не буду далеко. У меня специальный ящик есть. Положу. Может, где-то еще пригодится, где-то что-то отметить. Смотри, не могу левой рукой сейчас закрутить. Попасть она еще в перчатки. Вот, вот. Подтянул, дальше помним, да, как я делал. Немножечко соридольчика сюда, сюда. Все как всегда. Намазали центрушечку. Вот, вот так вот. Я что-то уже все показывал. А теперь ставлю понад цепочкой. Если уже не отметил, да? уже залез э, уже залез мужики как неудобно одной рукой кто бы знал здесь равняю по краю здесь тоже да по краю и теперь сейчас вот так вот как бы показать просто прижимаю болтан вот прижалась к одному к другому Ну смотрим, что у нас получилось. Одна отметина вот, другая, мужики, отметина вот. Здесь вот и просверливаюсь. И прикручиваю просто болтами. Вот и все. Ну вот как-то так получилось. Сейчас прикручиваю два болта, притягиваю, потом уже просверливаю здесь. Так, мужики, прикрутил вот эту планку. Ну, то есть сначала прикрутил кет два болта. Потом она стала жесткой. Коробка вот сейчас она в перевернутом, она на цепочку давит. И стала так, как и надо. Вот, Просверлился, прикрутил. Чтобы не сдвинулось уже наверняка. Потом просвелился с другой стороны. Прикрутил все замечательно. Натяжечка есть, нигде закуса нет. А зазор вот здесь между коробкой и уголком, само собой, присутствует. То есть она не упирается здесь. Оно держится только на двух вот тех болтах, вместо шпилек. Вот и все. Никаких проблем. Так, время. Полдвенадцатого Пойду сейчас батим бати помогу, там зерно занести надо, тону. И продолжу рассказывать, что будет дальше. Еще, может, даже успею сегодня сделать переднюю балку. Но это уже будет ночь. Но помочь надо. Так, друзья, ну что, переднюю балку не успел сделать, но смотрите. Видите, две, две ды дыдрычки. Кто-то скажет, отверстия. Ну, возможно, похоже, да? Ну, это дырочки. Для чего? Да вот, забахал вот такую вот штуку. Вот так, по-простому. Взял кусок 160 трубы. Вот она стоит. Отрезал 4 сантиметра. Разогнул ее чуть-чуть. Уголок. Кусок металла еще вот здесь. И все это дело сварил. Здесь выпуски сделаны специально. И ставится будет это все дело мужики, вот сюда. Зачем? Да не знаю. Захотелось мне почему-то сделать вот сюда защиту от э, цепи. Не защиту цепи, а защиту от цепи. Возможно, человек будет ну, окучивать картофан тот же самый, да. Возможно, она будет высокая. Возможно такое. Но бывает, да? Мотоблоком мы окучиваем там редуктор. Ее там даже валяет. Что там вышины того редуктора? Так и здесь, чтобы ботова, точнее цепь не лозила по ботве, там, не знаю, еще там по каким уже растениям. Со стороны движения будет стоять глухая защита. Максимум, что это у нас сделает, оно чуть-чуть его положит, а росток он все равно поднимется. Без разницы. Его даже когда окучиваешь, загортаешь полностью и тону через землю вылазит. А если здесь чуть-чуть положит, ничего страшного. Сзади стенку не заваривал, чтобы не собирался там мусор, не собиралась вода. Все это будет высыпаться отсюда вот расстояние между стенкой и цепью около сантиметра наверное если мужики человеку не нужно будет ну вот так вот два болта будет держать все это дело один и другой если человеку не нужно будет ну открутим гаечки я вот там приварю сейчас они пока лежат, я закручу, буду снимать гаечки приварю чтобы снизу просто ключ поставил, торцовый. Дринг. Все, не надо, да? Надо поставить. Два болтика. Дринг. Все. Да, кстати, вот. Вот идет продолжение. Вот это. Оно как раз служит таким зацепом на излом. Но мало ли. Мало ли. Где там... Вот даже сейчас не прикручено А вот в ту сторону Идет упор в уголок Назад Видите, да, отгинается вперед И болты Они как бы Идут на срез Ну то есть надо очень сильно постараться Чтобы это все дело согнуть Толщина вот этой трубы 4 миллиметра, Вот Как-то так я думаю, лишним точно не будет. Дальше. Сцепление. Сцепление будет какое? Правильно. Обычное, ременное. Поэтому барабанчик, тот, который я забраковал. Три штуки забрали сразу, мужики. В первый же вечер, как вышел видос про бракованные барабаны. Этот остался, он там лопнутый. Не стал его никому даже и предлагать. Вот оставил его как шаблон. Ставить никуда не буду, ну на примерку будет в самый раз. Почему сцепление ременное? Сейчас расскажу. Сейчас, мужики, все расскажу. По сначала покажу, потом расскажу. Тут зазора где-то порядка сантиметра. Дальше будет стоять втулка дистанционная, и а где она, перемычка еще одна, вот она, ой и потом только подшипник будет поджимать. У меня в одном из видосов э -э, говорили, ты что подшипник приварил, я говорю, да нет, не может быть, как я мог приварить подшипник, сам удивляюсь, это труба, как в качестве втулки, вот она разрезанная, сжатая и сваренная. В нее плотно вставляется подшипник. И он снимается. Вот, чтобы знали. Я его не привариваю. Все это дело будет ставиться вот таким образом. Сюда и сюда. Все вот эти, вот это... Вот и это все на скрученной раме собираю. Вот. Две полурамы скрученные. Вот о, перемычка, да. Чтобы она не сходилась, не расходилась. Потому что ну сварка понятно, там только с одной стороны. Что там, что здесь. Они сейчас выровнялись так, как им надо. И стоят. Вот теперь, когда вот это все скрутится, вот это все, тогда можно будет отстегнуть переднюю раму. и отверстия останутся на своих местах. Здесь зазорчика тоже хватает. Здесь, повторюсь, втулочка будет стоять распорная, чтобы диск вот этот не смещался. Ну не диск, а барабан. Вот. Почему неполноценное сцепление, да? Хотя для этого все здесь я предусмотрел. Его можно запросто воткнуть. Сейчас покажу. Я взял корзину, взял вилку выжимной. Ну, с человеком, когда мы обсуждали да, моменты постройки трактора, все вот эти вещи, да, договаривались о цене, была озвучена определенная сумма. То есть за сколько я соберу этот трактор. Вот. Человек мне сказал в тот мой раз в тот момент сделай мне как у тебя мне этого будет достаточно не надо там извращаться я говорю да не вопрос то есть обычное ременное сцепление если сейчас я вот сделаю полноценное сцепление а потом позвоню да человеку скажу «Ну, извини дружище но цена выросла из-за того что вот я проявил инициативу и воткнул сюда Маховик там, да, вот этот диск там купил, да, подшипник новый купил, поставил, да. Он скажет, ну, дружище, так мы как бы и не обсуждали эти моменты, ну сделал, молодец. Это, получается, я его сделал за свой счет, да. Ну, тоже как бы некрасиво. Ну, вот. Будет с моей стороны. Меня дома никто не поймет. Скажет, Саня, ты обалдел. Сейчас, секундочку. Опа. Тяжелый. Маховик, конечно. Это он, конечно, засандолил. Примерно. Он хоть девяточная корзина, но это, к примеру, у меня просто собранный сейчас лежит. Шестерочный еще нет. То есть все становится. Барабан, также же, ж, видели, проходит. Из тормозного диска его сделать, без разницы. Вилка, мужики, ничему не мешает. Спокойно ее можно. Поставить, ну, вот, сделать а, выжим и так далее и тому подобное. То есть все для этого а, присутствует. И надо сделать опору, закрепить ее. Ну, я переднюю балку отодвину так, если вдруг человек захочет, он сам себе его сделает. Поставит, никаких проблем. Вот. Было бы, конечно, да, неплохо. И двигатель бы спрятался под капот, не торчал бы под одну сторону, потому что нужно место для выжимного ролика, да, натягивать ремни, вот, натяжного, точнее, ролика. А так бы двигатель вал по центру, было бы все симметрично, культур-мультур, как говорится. Ну, об этом у нас разговора не было, повторюсь. И э, инициативу проявлять я как бы э, со своей стороны э, не хочу делать его дороже, вот. И за свой счет я повторюсь тоже его что-то делать желанием <с Ease> никак, никак не хочется. Поэтому, друзья, как обговаривалось, так и будет делаться. Вот. Не, может кто-то и делает тут вот такие вещи, да? Договаривались по одной цене. Это как равносильно, что вот приехать на СТОшку, поменять свечи, ну я образно выражаюсь, да. А вам сделали капиталку, сказали, ну дружище, тут как бы не только свечи, но еще и капиталку мы тебе сделали. Так я ж вас не просил. Ну, сделали, молодцы. Силы уехал бы. Да? Вот. Это к примеру. Так. Ух ты, наболтал я. Мне стало интересно. Нашел я сегодня. Сейчас покажу одну штукенцию. Вот, нашел вот такую штуку. Это что он так отсвечивает? О. Какой-то приборчик интересный. Ну, я так понял, это меряют эти. Биение там Как он там называется Я Точно не знаю ну, Вот такая вот шкала В общем Сделал такую стоечку У меня держателя для него нет И Сейчас хочу посмотреть А уже точнее посмотрел Полуоси На восьмерку Вот Потому что видос до сих пор тут <смех> народ смотрит, где увидел кондуктор и кривую половость, да, вот такую. Кричат, она же неровная! Как там? Как же ж так же? Ж. Да как же ж, так же ж на глаз и настраиваю полоси. Вот вроде по нулям. Сейчас повращаю. Ну, она не чищена, ничего. Вот как есть, вот так и есть. Примерно. Плюс-минус. А там сколько отклонения я не знаю. Ну, ржавчине, да, стрелка дергается. Еще все это не закреплено, как надо. Видели, я думаю, да? Прекрасно. Это полуось, настроенная на глаз, мужики. При помощи там кувалды, резака, сварки и так далее, там подобное. Это на восьмерку я проверял. Вот. Ну, давайте аналогично с той стороны еще поставлю. Почему бы и нет. Так, ну тоже тут выставил, мужики, на ноль. Сейчас попробую повращать аккуратно. Так сказать, проверить на восьмерочку. Эта стрелка дергается, потому что стоит она на козлах. И тут малейшее вот качание, просто рукой же сдвигаю. Вот, вот, вот как остановилось, значит, вот, мне кажется, это оно. Конечно, так не проверяется ничего. Ну, чисто для себя, мужики, вот просто сварил. Как говорится, полуоси, еще раз повторюсь, наковальня, кувалда, резак, угольник и глазомер. Все. Я их завтра буду снимать. А что там завтра? Сейчас вот они тут на два болтика. Это я не ставил еще ни сальники, ни редуктор на герметик не ставил, потому что варил сваркой крепления, это все грелось. Вот, завтра их буду доставать. Сажать редуктор на герметик. Вот, ставить уже сальники, э, кожашки под э, диски. Э, не диски, это колодки. Вот, и тогда уже все это дело посадится на другие болты нормальные. А это чисто такое временное явление. Э, не хочу я его сейчас разбирать. Время. Почти 9 часов другим разом. Ладно, на этом, в принципе, в принципе, видос можно закончить, мужики. Понятно, да, по сцеплению? Договора не было, как бы, за полноценное. Поэтому делаю ременное. Поэтому, я не знаю, пригодится, не пригодится. Но лишнего, мужики, точно не будет. Вот. Пока удобно было сделать я сделал ладно всем пока с вами был санек а, просили мужики да просили как, какой-то вот до центра моста до центра этого центра до чего тут центра вот за, за задницей будем так говорить вот от уголка зацепиться и ровно до середины чулка вот, до середины полуоси вот здесь у меня 16 сантиметров если это, этот размер интересует. Вот. Хвостовик я по центру не ставил, он у меня смещен. То есть полуоси одинаковые. Левая и правая. Вот, хвостовик чуть смещен. Вот такие дела. Почему ставлю на цепи до сих пор, ну, об этом в других видосах. И так его растянул не будем сегодня. Все, всем пока. Скоро увидимся.